Oh И много немцев в вашей деревне? Сколько их там всех, я их сосчитать не успела. А в общем, хватит. А вы нам не можете рассказать, где они расположились? Рассказать могу. И даже показать могу. Ну-ну. Вот. Глядите. Вот. А это что за рукоделье? Это не рукоделие, это план нашей деревни. Сама вышивала. Так, так. Вот. Здесь, где розочка, угу. тут библиотека. Штаб их не помещает. А это в центре? Да, в центре. Так. А тут, где вот узор крестиком идет, тут окопы их не роются. Понятно? Понятно. А как вас зовут? Молодец, Катя. Знаете что? Подарите на память ваш платочек. План. А, извиняюсь, план. Мы его здесь немножко посмотрим, а вы сейчас идите покушайте. Отдохните. Товарищи бойцы, проводить Катю Масову. Есть проводить. До свидания. До свидания. Пошли. Знаешь что? Надо захватить немцев врасплох и вышибить их из деревни. Сегодня предполагалось выступление артистов. Значит, придется отменить. Наоборот. Надо, чтобы выступление артистов состоялось. Немцы за нами следят. А концерт создаст видимость беспечности. Правильно? Верно. Ах, как это неприятно получилось. Сбежать перед самым концертом, это же позор. Владислав Семенкович! Только без истерик. Вы на фронте. Об этом гражданине я специально поставлю вопрос на заседание совета нашего коллектива. Да, да не гражданин. в этом же дело. У нас же срывается концерт. У нас нет актера, товарищ Козлов. Скинь, скинь, Товарищ Козлов. А может быть вы согласитесь сыграть? Да. Марья Ивановна, вы великолепно знаете, что я только теоретик театра. Когда должны приехать артисты? Да они уже приехали. Мы ну, великолепно, пойдем. Только не я, только не я. Здравствуйте Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в чем дело? У нас несчастье. А что такое? Во время вражеского налета мы лишились артиста. Что, убит, ранен? Он, он... Замаскировался. А, понимаю, понимаю. Ну, вот что, товарищ артист, как хотите, а концерт должен состояться. И обязательно. Постойте, а не может ли кто-нибудь из ваших бойцов заменить нашего актера? А это возможно? Идея! Товарищи артисты, прошу гримироваться, а остальное я беру все на себя. Пошли, товарищи, скорее. Прошу вас. Скорей. Это что такое идея? Игра. Игра простое физическое действие, как говорят у нас в МАМХАТе. понимаю. Ну, а как вы себя чувствуете здесь в боевой обстановке? Великолепно. Как вы себя чувствуете? Или колено? высокими задолами широкими бежит ручей как песенка зеленя там ждет меня далекая подруга синеокая девушка любимая моя там ждет меня далекая подруга синеокая девушка любимая моя Печкой и поклонница, плывет луна, бессонница, там с нею удар рассвета буду ждать. Ты ждешь идешь письма, ты ты ждешь письма заветного, старенькая ласковая мать. Ты ждешь письма ответного, ты ждешь письма заветного, старенькая ласковая мать. Душевно поете, Антон Иванович? На прощание? Рапорт подал, перевожусь. Вон как, это куда же? Команду разведчиков. А как же я? Есть рыба-кит, а есть плотва. Это товарищ называется, да? Ведь мы же уговаривались там вместе идти. Да чудак, я ведь здесь не Зюзинский. А у тебя какая мотивировка? Ну да, у меня мотивировки нет. Ну да. Но ну, твою-то мотивировку я прекрасно знаю, она у тебя в левом кармане лежит. Точно. Только ради Бога я тебя прошу, ты мне свою Катю не показывай, потому что она мне скоро во сне будет сидеть. А такое и во сне увидать не грех. Товарищ Рыбкин, ко мне. готов сейчас дела принимать будешь. Поец Рыбкин приму по вашему приказанию. Товарищ Рыбкин, вам задание. Готов выполнить любое задание. Вот что. Нам приехали артисты, а у них не хватает одного исполнителя. Я думаю, вам поручить это дело. Ну, да, товарищ капитан, <свят> ну какой же я артист? Я ведь никогда на сцене не играл. Ну что значит не играл? Игра есть простое физическое действие. Да, ничего, вы... ничего, справитесь. Есть, справиться. Кстати, Ры... можете иметь успех у зрителей. Роль немецкого еврейтора. Да что... Товарищ капитан, ну что вы? Ничего, ничего, товарищ ну Немецкий мундир получите у меня. Ничего. Ну, товарищ капитан. Эх, товарищ капитан. Вы здесь будете повар? Не повар, а боец повар. Повар это ведь не по усталу. А мне все равно. Мне бы обед получить. Что у вас тут на первое, на второе? На первое обедать еще рано. А на второе, интересно, кто вы такая? Стоя такая, то вас не касается. Вот так. Он так. А насчет обеда у меня распоряжение командования имеется. Ну, если распоряжение командования имеется, то один обед в индивидуальном порядке отпустить можно. Это не страшно. А мне ваша личность знакома. А мне ваша нет. Я даже могу сказать, как вас зовут. Не интересует. Зовут вас Катя и сами вы из Дзюзина. Ой, а? врете. Подтвердим документально, узнаете. Антоша! Точно. А вы его знаете? Товарищ Рыбкир мой непосредственный помощник. Пойдем теперь. Я его послал сейчас на выполнение одной боевой операции. это не опасно? Не волнуйтесь, операция не серьезная. Скажите, где у вас главный? Здесь. Боец Рыбкин прибыл в ваше распоряжение. А мундир? Я должен заменить какого-то вашего артиста. Я очень рада, очень рада. Я тоже очень рада. Простите, вам очень больно, да? Ничего, это ведь игра, так сказать, простое физическое действие. Проходите, пожалуйста, проходите. Товарищи бойцы! К нам прибыли гости, артисты. Сейчас они покажут свое искусство. <звы> Действие происходит в Голландии. Это короткая антифашистская пьеса. Где? В Голландии по ходу пьесы вы преследуете меня и пытаетесь поцеловать. Я сопротивляюсь, и вам это не удается. Совсем не удается? Нет, удается, только не сразу. Понимаю. Колуба моя, мы начинаем. Сейчас, сейчас. Познакомьтесь, пожалуйста, это мой новый партнер. А это наш помрешь. Не помрешь, а в Рио худрука. Временно исполняющий обязанности художественного руководства Пал Палыч Козловский. Боец Рыбкин. Вы знаете что? Мне кажется, что с вашими физикальными данными эту рольку можно раздраконить так, чтобы она зайти. А! Ведь очень многие не понимают, что такое есть игра. Игра есть простое физическое действие. Вот, например, я беру этот табурет. Не-не! Это я уже знаю. Ага. Тогда поговорим о конфигурации вашей роли. А вот это можно. Ведь когда вы входите в образ. Вы ничего не, зам... не замечаете. Наступает полная сценическая одиночество. Скажите, здесь всегда так стреляют? Да вы не обращайте внимания, это наши. Ах, наши? Да. <свят> ну, тогда продолжаем. Скажите, вам знакомо содержание эпизода? Знакомо. Угу. Вы подлец Да, подлец и негодяй Что? Вы мародер, насильник да. Гражданин, хватит а, Хватит Вы знаете, у вас прекрасная актерская возбудимость Нам надо только найти несколько красочек Наметить один эмоциональный бросок И потом распушить концовочку Так что, вот знаете, оно Это... Хе-хе, опа... а! <связь> ну Давайте Любимый глаз Помню в сердце маяк. Но поймите, что вы должны меня поцеловать. Ну вот, да? Не верю. Ведь это же Голландия. Нидерланды! Канал! Рембрандт! <связь> <связь> не обращайте внимания. Входите в образ. Боец Рыбкин, и говорите глупости. Я не могу входить в образ в данных предлагаемых обстоятельствах. Товарищ Козловский, на сцену. Знаю. Пройдите сцену без меня. Только технический. Товарищ Рыбкин, на чем вы остановились? На поцелуе. Прекрасно. Подавайте реплики. Значит так, я вхожу в дом и... Ай! Нельзя! Ах, значит, я не вхожу в дом? Нет, нет. Сначала вы хотите обмануть меня и говорить, что знаете дорогу, и проводите меня к своим. Запомните эту фразу, вы немец, должны говорить ее чисто, без акцента. Понятно. Ich kenne den weg und bringe sie zu den Хорошо. А теперь дальше наломано в русском. Я есть немецкий солдат. В настоящее время вы должны немножко любить мне, иначе я буду уничтожать вас. Прилет. Ну а теперь целуйте меня. Ну-ну. Нет, не так. Зритель нам не поверит. Надо смелее, как в бою. Есть, как в бою. хватайте меня, я буду сопротивляться. Есть. Все равно хватайте. Да. А, да, да, да. Верю. Вот тебе верю. Правильно взято. Правильно взято. Что с бою взято, то свято. Может, повторить? Да? Нет? Нет, моя. Лишняя реветиция для актера вредна так же, как лишняя рюмка. водки. Осталось с из костюма. Вы же знаете, что персонально за каждый костюм отвечаю я. Пошли! Дилетанты! Давайте! Руй, шакс! Руй, штат! Смах! Медленно, давай рода! Медлик, двой секунд! Смах! До битвы, крылка, фрау! Бандер, электр, чай, мальчаузен! Унфай! Май! Вестер, ред, деморген, демилис, мах! Сходя!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 <решит> Эй, кто ест Мари Ван Я Мари Ван Гуттен. А, ты моя ворёбочка, а? Мама! Что нам нужно? Молшает! Я тебе должен арестовать. Негодяй! Ты подойдёшь к ней только через мой труп. Ты ест мама? Да. Иди сюда, стань здесь. Ах, Федерзень! Ах! Ах! Великолепный Марьман! Ну-ка, концерт идет, все в порядке. Ну, товарищи, пора начинать наш концерт. Лучше начинать. Ахахахаха! Вот и моя колялька! Вот и моя курочка! Оставляй, оставляй! Я не стану! О, Ай. Ай. Слушай, я в чем дело? я ничего не Я не стану! Я не стану! Я Я не стану! Я Я Я Я не не стану! Я не не стану! Я Я не не я буду целовать вам. Уйдите меня. А моя воробушка была. Полное сценическое одиночество. Говоришь. Вот сейчас мы с тобой им подсыпем. Ура! Ну, а немцура, сдавайся. Ты что, с ума спятил, на своих бросаешь? Антон Иванович, а я вас в чужой форме не узнал? А ты, ну, я должен во всякой форме узнавать. Простите, перепутал. А ты не путай! Немец этажом ниже. Сейчас, Антоша, мы им покажем. бедя заряжать торопись, а стрелять приноровись. Будем действовать так. Я наводчиком, а ты подносчиком. Ну, точно. Чешите. Чёрт, патроны кончились. Сейчас доставим. Нам патроны нужны, а ты психуешь. Выйди, скорей! Я думаю, что нам нужно было идти направо, а, по-моему, налево. Ни направо, ни налево, только прямо. Меня интуиция моя еще никогда не обманывала. Прошу за мной.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 Где повар? Не повар, а боец повар. Повар это... это не по уставу. Это не имеет существенного значения, товарищ. Мы артисты. Нам надо восстановить творческую энергию. Чего? Короче говоря, нам необходимо подкрепиться. <свят> боец в отлучке, а я не имею права. Ну, позвольте, позвольте, у нас распоряжение командование. Ну, раз распоряжение командования, <свят> то в виде исключения подкрепить возможно. Товарищи, только в порядке живой очереди. Мне погуще. Скажите, пожалуйста, товарищ Рыбкин еще не возвращался. Рыбкин? Да. А зачем он вам? Нужен. У него осталась одна моя вещь. Какая вещь? Я не могу вам этого сейчас сказать. Спасибо. Простите. Это вы почему не переоделись? Я, я надеюсь на продолжение спектакля. А, кстати, нашлась юбка? Товарищ Козлов. Скей. Товарищ Козловский, вы мне надоели с вашей юбкой. Я же вам говорила, что она у Рыбкина. Меня не интересует ваш партнер, я за него ответственность не несу. Он не у нас, кстати. Позволю? Не позволю. Костюм числются за вами и потрудиться вернуть мне его в полной сохранности. Вы настоящий? Идите! Не могу я с вами разговаривать! Интриганка-дилетантка! Сквозница! Постой, а кто же у кухни остался? Катя! Какая, Катя? Ну, то, что у тебя на карточке из Дзюзина. Ну, ты что, с пятен? Или от немца пропитался? А ну, дыхни. Ну, что дышать, понимаешь, ну? дело в том, что... Слушай, Федор, я сейчас побегу вперед, а ты кидай мне вслед гранату. Я ему укажу правильную дорогу. Их, чё наден как говорится, по Точно? Точно. Юбку передашь актрисе? Ларисе Семеновне, это ее. Ах, тюк! Ах, тюк! Тю. Вот вергу тем капут. О, дурачок, ништяк, ништяк, Ты ништяк, ништяк, ништяк, ништяк, мне ништяк, ништяк, ништяк, ништяк, Слушайте, гражданин, может хватит? Что вы хотите ему сказать? А то хочу сказать, что все ваши артисты уже давно ушли до выступления. Знаю и прошу без замечаний. Я еще ни разу на продолжение своей театральной деятельности не опазывал. Ни на спектакль, ни на заседание худ совета. Настоящий? Настоящий, а вы кто такой? Я брюху друга. Настоящий. А в чем дело? Товарищ? Скажите, товарищи, у меня есть большая просьба. Скажите, у вас есть такая актриса, Лариса Семеновна? Есть, а что? Товарищ Рыбкин ей просил передать одну вещь. Какую товарищ? вещь? А вот <связь> Вот юбка. Простите, товарищи, это элемент театрального костюма. Товарищ Рыбкин снял это во время игры. Ничего себе, хороша игра. Товарищ, простите, это не курачи. Чего? В этой юбке пела сама Барсова. Кто мне пел, меня это не касается. А вот как она попала к Антоше? Это я выясню сама. Товарищ, я буду жаловаться командованию. <свы> Oh, my little girl. What is lost? Oh, come on! Раз вижу такой крепкий дружба между солдат и лейтенантом. Думков, да ты сказывали русский пословиц на коза на хаме. Нос. Оп! Держу, парень. На крусти снаряд вышел его, это ты, рассудок, ну, Не, нормально. Каким дьяволом вы притащили эту падаль сюда? Вы забыли приказ тяжелораненых оставлять нами? Так точно, господин доктор! Вы видите, что мы отступаем! Так точно, господин доктор! Господин лейтенант, отнесите в машину. А Ефрейдер, не предоставьте вопрос, он поедет там. Он контужен, господин доктор. Он ненормален. К черту! В этой панике все мы ненормальны. Их Век! Видите, он еще знает, как выбраться отсюда. А вы говорите, он сумасшедший. Просто легкий случай афазии, характерный для контузии. Так точно, господин доктор? доктор. Посадите его на головную подводу. Там очень ненадежный мужик. Лучше он показывает дорогу. Да точно, господин доктор! Форвард! Форвард! О! Ты что, старый хрен, не узнал? Я вас, гадобу, условно, хорошо узнал! О! Давай, дед, к реке! О! О! милость, фашист, а наши места знаешь? Как это так? А вот как? Антоша! Ялки в палки, безусловно, Антоша! Что? О! Что ж ты, немцу перекинулся? Нет, дед Назар, это игра, так сказать, маскировка. Молчи! Да-да! Жмем помаленьку. Все в порядке. Товарищ командир. Смотри-ка. Теперь стой где-то Видишь, немцы отходят. Ну условно. Давай развернемся так, чтобы им не вздохнуть, не охнуть. Это можно! Есть давай! У них пробка! Вижу! Это нам на руку! Черт возьми, мы, кажется, застряли! Да точно, господин доктор! Диотки! Передайте на батарею перенести огонь на тот берег по обозу противника. Доктор, где Я Амбаболик. Эй, эш, там русский партизар. Ставьте вы меня в покой, не дай этого мне сейчас. Поймай! Вот ты есть кто? Антоша Иванович Рыбкин ты есть? Давай, кумпе! ним шаг, готовые к походу, а мне страшны ни буря, ни метель, Обнимет ласково, согреет мне погоду Походная армейская шинель. Эх, ласкою народною, и это тебя, Шинель моя походная, эх, сказочка моя, Эх, сказочка, сказочка моя, эх, Ты моя сказочка, сказочка моя, Катка, сказка, сказочка моя! Ты моя скаточка, сказочка моя! <а Товарищи <скат -шка> артисты ко мне! В чем дело? Your? Я сейчас уезжаю на новые позиции, mm -hmm. а вам надлежит следовать за мной. А как же наш театральное оборудование? Эту yeah. муру возьмете с собой. Товарищ Козловский, значит, мы спектакль доиграем до конца. При условии, если нас не будет лимитировать юбка. Да. Товарищи артиста, за мной. Товарищ начальник, можно с вами? Сначала верните гражданка юбку. Юбку? Да. Дудки. В таком случае я не могу вас обеспечить автотранспорт. Ну и не надо. Грубиянка! Довезете? Точно, прошу. Давай! Поехали! Чеханим готовые к походу, Нам не страшны ни буря, ни петель, Объявит ласково, согреет мне погоду Походная армейская шинель. Эх, ласкою народою, и Идать тебя, шинель моя, Походная, александр! Решительную На тобой готовый пуль и педем, мы пойдем в эту потуже скатку, Походную армейскую шинель. Эй, класскую народною, веет от тебя шинель, моя походная, экскачка моя, экскачка. Катина изба горит! Безусловно, ой, елки изба! Батюшки, дядя, моя избагорит! Точно! Товарищи, стихийная бедствия, пожаром буду командовать я, Мариону Ларис Силы, насосом остальные по номерам. Давайте! Давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте! Давайте, давайте. Отдавать. Бойцы Рыбкины, Хоркин ко мне. Товарищ майор, боец Рыбкин прибыл по вашему приказанию. Боец Рыбкин, за проявленную инициативу смелость и находчивость от лица командования объявляю вам благодарность. Служу Советскому Союзу. А это что за вид? Это вынужденная маскировка, товарищ майор. Товарищ майор, разрешите обратиться. Пожалуйста. Вот. А, это что, трофей? Точно. Сдать штаб, есть. Приведите себя в порядок. Можете идти. Спасибо, Катя, за ваш платочек. План. Ну, верно, верно, план. Стойте! Стойте, товарищ командир. Прикажите ей возвратить мне юбку. Какую юбку? Элемент театрального костюма. Она сгорела. Ой, Я этого не переживу. Ну, я понимаю. Мне же пила сама самовар. самовар. играть в пьесафля? Нет, в следующем населенном пункте. Ларик Семенов, не компрометируйтесь, это наш. Марик, а что смотрите? Эй, молодец. Не ведаю, но возвращусь, победаю. Страна завернута на правой бой меня. Страна моя, роди моя, страна моя, любимая, родина великая моя. Да моя, роди моя, моя, любимая, родина, великая моя.